У вас ничего нет, кроме дубины, под страхом которой все ваши недотепы просто врут вам, что все хорошо, и вы, Дертаньян, вы богаты только в собственных глазах.